Ну, no, всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на станции Акихабара. Недалеко от выхода, вот там непосредственно выход из станции. Рядом находится кафе-шоп AKB48 и Гандам кафе. Это фан, скажем так, фан-кафе, то есть для фанов, это непосредственно продать атрибутику данных, данной группы, например, AKB48, там фотографии всякие, там, и так далее там, которыми там вытирались эти девушки и так далее. В общем, всякие вещи. А в Гандам кафе, ну там просто как кафе в стилистике этих самых там роботов там. Ну не робот-кафе, потому что кафе-робот здесь тоже есть на Акихабаре, но в другом месте. А именно, то есть, как бы кафешка и там уже разные тоже эти самые есть, ну как сказать, фигурки роботов и так далее. То есть. Вот, значит... Сейчас мы немного пройдемся здесь, посмотрим. Вот находится непосредственно CrossFire здание, или как он, CrossField. Да, CrossField здание. Здесь проходят э, всякие выставки. Это UDX галерея здесь находится как раз. Здесь проходит выставка работ. Э, на работу устраивается там всякие job hunting и тому подобные там вещи. Вот здесь находится. То есть... Э, Внутри, там, по на, на третьем этаже, что ли, или на пятом, я сейчас точно не помню. Вот такая вот импровизированная, а, значит, солнце... Это, не солнечно, ветряная электростанция стоит. Сейчас уже вечер. В принципе, я решил немного прогуляться по Акихабаре. Вот. Несмотря на то, что сегодня, а, как, как говорится... Денек такой не слишком, ну, холодный, но в то же время и не жарко. Самый то. Ветерок прохладненький дует, прям отлично. То есть около самой станции находится очень много всяких вот таких вот, типа, фастфудов, Макдональдс там, всякие там, э -э -э, как она называется, он, Гаста и так далее. То есть там Якитория, и разная. Вот, полицейские японские, тут Ширабай их еще называют. Опасные такие типы, вечно прячутся за машинами или в мертвых зонах, чтобы ты их не видел, а сами выискивают нарушителей. В общем, чуть что им там не понравится, сразу же за тобой вяжутся. То есть, какая, то такие вот то есть, типы. Вот они, кстати, очень хорошо умеют управлять мотоциклом. Вот. Единственное, что, как говорится, и по Японии особо далеко от них не уедешь, если в городе по прямой. Вот здесь находится это один из главных перекрестков этого Акихабара. Это как раз здесь находится улица. Вот, кстати, за такой вот глушитель в Японии менты ловят. То есть могут заловить и оштрафовать. Вот находится сам центральный перекресток здесь. Здесь как раз э, основная толпа и гуляет. В общем, то есть вот там находится сама станция, с той стороны разные кафешки, мэдэ кафе, там аниме шопы, разные, э, то есть как бы продукции, там, например, аниме, там журналы, э, DVD, манго продаются и так далее, фигурки и так далее. В общем, здесь вот и электронные магазины, магазин электроники он находится вот туда в ту сторону, вот, начиная сюда Soft map и так далее. То есть. А... Аниматы вот тоже там, вот я вижу, что-то еще там. В общем, много всего. А вот софтмап, классный магазин, кстати, я там уже затарился. А, но ну, сейчас Можно купить недорогой ноутбук там или Macbook, то есть бэушный, то есть попользован буквально там пару месяцев, то есть ну, он в хорошем, отличном состоянии, можно ну, какой-нибудь ноутбук или компьютер купить. А также можно купить какие-либо там, например, вещи типа анимешные тоже, там, DVD-шки тоже, фигурки они продают, но ну, тоже разные атрибутики анимешки. Сейчас мы на ту сторону перейдем и проверим, посмотрим, что там есть. То есть вот здесь вот, в этом здании на первом этаже обычно устраиваются всякие выставки. То есть, ну, например, там могут распродажи устроить или выставку каких-нибудь атрибутов и так далее. Бывают фирмы, которые устраивают здесь непосредственно там ивенты, разыгрывают призы или еще что-то. А что тут? <пит> а, кто профессор? А кто профессор? А кто профессор? А, кеодеска? А, на куда? А А, А, как я и напичу эту А, а, нан Майя, он рав, когда ты нас касался. И чмай. И А, что? И чмай. И видишь, Ай, а, а только только только модель эту купим. А, ха-ха, я понял. Хай, О, оказывается, здесь Октоберфест проходит. А какие девочки здесь выставились? А я и не знала, Кастиси не до Октоберфест на Киокабаре. Да я вообще здесь первый раз на Киокабаре, на Киокабаре Октоберфест вижу. Вот, что-то тут. А, типа, вход, вход бесплатно, значит, до 10, 1 по 10 э, апреля, он скидка 100 йен, вот, э, если это предъявляешь, значит, на кошку. Ну, конечно, цены там, я вам скажу, елки-палки. Только сейчас глянем, кстати, вот, здесь цены есть, да? То есть, литр 2700 стоит, пол-литра стоит 1400, ну, прилично. То есть, за эти же деньги можно на Амазоне, например, заказать... За 8000 целый ящик такого пива, там будет 10 литров, я вам так скажу, вот, многие так и делают, в принципе, а, ну это вот, а тот, я не знаю, что это такое, это какие-то фруктовые пиво, то есть там с персиком, с личи этим и м -м, с яблоком. Так что, францисканер. Ну, вот я францисканер обычно пью. Вот, вот такое вот белое пиво. Классное на вкус, оно очень такое не горькое. И градусов там, в принципе, 5, прям самый тот. То есть, как бы, и не слишком легкое, и самое нормальное пиво. Мюнхен есть еще пиво за 1400, то есть оно чуть подешевле. Вот еще дешевле с, с... Шпатон, или как он? Шпаттон Мюнхенхель. 5.2 все равно еще дешевле вот так вот но не ждала не ждала не, не гада на октоффс приехал в ахи Аф... на Акихабару ну, прикольно вот можно что там надо глянуть что там продаются еще какие-то всякие там распродажи а за ты тысяч... все за все тысячи иен разные там аниме атрибутики разные майки футболки журнальчики там подобные там токио Сумемаса. А Октобофеста, но чищаться Аримаска. Октобофеста, но чищаться Аримаска. Найдиска. А, наркодо. А, на А вот футболки с Октобер фестом нету. Вот, кстати, я вот у девушки спросил насчет это можно ли за еще одной прийти этой бумажкой. Она сказала, что... Нет. Сказал только на одного человека, одна бумажка в день. Но это как бы все, все очень грустно. Я бы так набрал бы их, 15 штук пришел бы, и мне бесплатно бы дали бокал. Да. Ну вот так вот. Паша. Паша кебаб. Паша? Что там, русский что ли работает? Или что? Паша кебаб. Бегай себе. Первый раз вижу, что... Турецкий кебаб назывался Паша. Или это кебаб из Паши? Что-то тут нечисто. Я думаю, не стоит этот кебаб кушать. Все-таки Паша мог э, быть плохим парнем, поэтому как бы опасно такие вещи кушать на улице. Что здесь еще у них есть? А, здесь картошка с соусе такая жареная, рис, мясо, там еще что-то. Ну и вот, и вот такие вот вещи. Тут. Там говядина, еще что-то там. Ну Сейчас немного пройдусь, посмотрю, что там внутри. Что тут делается? Кучу оно идёт с к. Чекай, чекай. Сотве. это шашин, то ли дают А, наконец. А, наконец. Оказывается, это короче шашин. То есть, фотки делается с девочками. За денежку, за тысячу йен. 1000 йен одна фотка, вот это да. Отмеченная. Добрфест, Japan. А вот такой магнитик где можно взять? Или что это? Прикольная штука. фест, Япония, т.д. Ну, вот тут разные пиво продают. Немецкие песни играют, то есть как бы. Я там не фотографировать, даже скоро будет концерт. вот видимо, вот они готовятся, вечером будут выступать. Ну, И так прикольно. Сумиаса, а к концу этого айцу 5時半ですか? はい。なるほど。分かりました。はい、どうですか。あ、この… はい。<笑> こういう事はどこで貰えますか? マスサイズと大きいサイズのお客様にプレゼントしてます。なるほど。大きいサイズとこちらですね。こちらがこちらがどちらも… ですね。大きい…マス?マス? マス。